Здравствуйте, с вами магазин Инструмент центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор профессионального автоинструмента от компании Force, артикул товара 41.071. Набор на 107 предметов. Материал изготовления инструмента хром в сталь. Укажем, что у нас на упаковке. Производитель пишет. Логотип Force. Professional Tools. Комплектация набора указывается на английском языке. Артикул товара. Сделана Тайвань. Такая вот идет наклейка сверху на кейсе. Такая прокладка ложится у нас между двух крышек. Здесь она очень такая плотная и толстая. Потому что есть наборы, в которых она вообще очень тонкая. Здесь не поскупились на ролон. Начнем мы с трещоток. Две трещотки в наборе. Маленькая под 1,4 дюйма и большая под 1,2 дюйма. Трещотки прямые. Длина трещотки большой 265 мм. Маленькая трещотка 145 мм. На 24 зуба. То есть трещотки усиленные, 24 зуба. Реверс, быстрый сброс. Разборные. У форса есть ремкомплекты. То есть внутри можно заменить. Если вдруг механизм полетел. Ну, это случается крайне-крайне редко. Это если брак, допустим, у вас. Форс, надпись на трещотке. Логотип, э, вернее, не логотип, а маркировка CRV хромонадиасталь и арт номер самой трещотки. То есть весь инструмент Force, еще раз повторюсь, имеет номер. В каталоге Force вы, допустим, можете найти трещотку, сам набор, каждый ключик, который в наборе. Такой каталог есть еще в электронном виде. Это для того сделано, для того чтобы если вы потеряли трещотку, по этому номеру можно было найти и докупить ее в набор. Рукоятки комбинированные, пластик, пластик сверх и пластик. То есть не резина, а можно сказать, пластиковые вставки красные и черный цвет это прорезийный пластик. И очень важный момент на надпись Force здесь сделано не краской, а буквы пластиковые э, монтированы в саму трещотку. То есть не стираются. Что обычно на дешевых наборах пишут краской сверху на рукоятке. Все то же самое маленькая трещотка. Два воротка, вороток шарнирный, также есть запасная, запасные части к нему, то есть тот сам шарнир. шарнир. Длина воротка шарнирного 360 миллиметров мм, Т-образного воротка длина 250 миллиметров. Т-образный вороток, также если вы снимаете переходник, служит удлинителем 250 миллиметров. А здесь можно использовать для перехода с Данный переходник с перехода от 3,8 3, на 1,2 дюйма. Удлинители 250 мм под вот 1,2 уже показывал. Еще один идет на 125, это с шаром, можно работать под углом. Сама головка ходит на удлинители. И еще один удлинитель 50 мм, также с шаром. То есть три удлинителя под большую трещотку. Под маленькую трещотку также три удлинителя. 50 мм, 100 мм и гибкий удлинитель 150 мм. Т-образный вороток от маленькой головки. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. В наборе используется или через переходник одеваем биты. Вот переходник идет в комплекте. Или можно одевать на нее маленькие головки. И есть также квадрат сверху. Присоединительно сюда можно, допустим, Т-образный удлинитель подсоединить или трещотку. Так, два кардана. Для труднонаступных мест. Молоток 300 граммовый, длина 300 миллиметров. Рукоятка деревянная. Ведь и даже на молотке, на самом дереве есть код, код товара или артикул товара. Набор щупов. наборе также есть. Зубила 180 мм, ширина 15 мм. И магнит. Кстати, он идет отдельно, вот такой вот насадкой. То есть подсоединили сюда удлинитель. Далее можно вот такую вот рукоятку ставить. Оп. И достать то, что упало. Две свечные головки. Головки с резиновыми вставками. 21 и на 16 миллиметров. Набор бит. В наборе биты крестовые, шлицевые, биты топ с отверстием и шестигранные. Применяется через переходник, я уже показывал его. Так, далее верхняя крышка. Нет, давайте головки. Головки в наборе шестигранные профиль головок, шестигранные короткие и длинные. Длинных у нас здесь 5 головок. Размер 22-24. Далее 27, 30 и 32. 32, длинная. У коротких головок 32 нету. Тут, здесь самый большой размер, 21. То есть, если вы используете 32, то это длинная. И головки короткие. Общее количество 24 штуки. 24 штуки по 12 штук каждый под 1,4 дюйма, 12 головок и 12 головок под 1,2 дюйма. 4 мм это самая маленькая, самая большая, здесь 21 мм. 32 идет в длинных головках. Вот она. В верхней крышке у нас набор ключей. 16 штук. Размер ключей 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Далее у нас 19 ключ. 21. И самый большой 22 мм. Тиражок немножко уходит вниз. Это новый, новый вариант ключей. Вообще-то новый э, набор, э, новый дизайн. Раньше они шли из зеленого цвета, рукоятки. Видите, сейчас идут черно-красные. Также изменил форс, э, дизайн ключей. Форс, номер по каталогу, 22 мм. И у нас 5 разрезных ключей. Размеры 8, 10, 10, 12, 11, 13, 12, 14 и 17, 19. То есть Ключи для трубопроводов роботов еще называют, или разрезные ключи. Клещи переставные, 250 мм. Пассатижи, 185 мм. И набор Г-образных ключей, 10 ключей. В комплектации все. Набор э Кейс состоит из двух частей, пластиковые зависы посередине. Запирание набора на металлические защелки. Вес набора 12,3 кг. Ширина кейса 52, длина 37 с рукояткой, высота 9 см. Напоминаем за подписку на канал, за комментарии к этому видео. При покупке данного набора вы получаете дополнительную скидку в нашем магазине. И напоминаем еще доставка на наборы Force у нас бесплатна. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. До свидания.